Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами Надежда Соколова. Приглашаю вас на утреннюю зарядку 5 плюс 5. В проекте «Полезная привычка» за 21 день. Я благодарна всем, кто принимает участие в проекте, за ваши комментарии, за ваши вопросы. Мне очень важно знать ваше мнение и пожелания, чтобы создать для вас новые программы, которые принесут пользу, удовольствие. Ну а теперь начинаем! Для выполнения утренней зарядки нам сегодня потребуется стул. Возьмите за спинку стула, поставьте ступ параллельно, держимся рукой за стул и наклоняемся в сторону него. Выполним 4 наклона. Растянем бок. Теперь останемся на одной ноге, потянем колено к груди, удержим колено, постараемся выровнять таз, опорная нога мягкая в колене, отведем пятку к ягодице, держим это положение, растягиваем бедра, возвращаем ногу на пол и продолжаем также наклон в сторону спинки стула. Последний раз также И снова подтягиваем колено груди на уровень таза. Постарайтесь не груглить поясницу. Отводим пятку назад. А вот здесь мы не выгибаем поясницу. То есть все время подтянут живот. И опорная нога в колене мягкая. Даем возможность нашему телу проснуться. Меняем ногу. Меняем сторону. Держимся рукой за стол и наклоняемся в сторону пула, вытягивая бок. Выполним 4 раза. Подтянем колено на уровень таза, удержим это положение. Отведем пятку к ягодице, опорная нога станет мягкая в колене, таз подкручен, держим это положение. Возвращаем ногу на пол и еще раз так же. Тянемся, растягиваем бок, выполним всего 4 раза, 4 наклона. Возвращаемся к ногам, подтягиваем колено на уровень таза. Не круглим поясницу. Уводим ногу назад, пятка к ягодице, таз чуть-чуть подкручен. Что такое подкручивание таза, Можно ссылку на это видео можно найти под этим роликом и снова меняем положение. Соединяем пятки, разводим носки, зажимаем внутреннюю поверхность бедра, вытягиваемся за руками, выполняем руками круг и опускаясь вниз, разводим колени в такое маленькое плее, плия. зажимаете на подъеме внутреннюю поверхность бедра и ягодицы. Полный круг – это вдох-выдох, вверх-вдох, вниз-выдох. Вращение руками в другую сторону. Мы включаем в работу бедра, ягодицы, внутреннюю поверхность бедра и, конечно же, плечевые суставы вверх спины. Контролируйте ваш подбородок параллельно полу. И не торопитесь. Движение направлено вверх. Опустим руки вниз или возьмемся за спинку стула. Поднимем пятки, пятки останутся вместе. Проверьте, внутренняя поверхность бедра зажата. И вот сейчас у нас будет небольшое плеемо. Будем раскрывать колени в сторону пальцев ног. Движение направлено вниз, вниз. Будем чувствовать переднюю поверхность бедра. А теперь поднимаемся и зажимаем внутреннюю поверхность бедра. Будем чувствовать теперь как раз таки ягодицы и область галифея. Движение направляем сейчас вверх, зажимаем ягодицы. Если чувствуете, что очень сильно напряглась голень и некомфортно, то есть поставьте стопу полностью на пол. Ну и а теперь растяжка. Поставим ногу на стул. Уведем руки назад и останемся вот в таком выпаде. Поменяем сторону. Держим это положение. Если чувствуете, что нужно подержаться за спинку стула, подержитесь за спинку стула. Ну вот, я уверена, что вы не заметили, как наши первые 5 минут пробежали. Если вы торопитесь на работу, то вам хорошего дня. Если же у вас есть еще 5 минут, продолжаем заниматься. Продолжаем заниматься нашими ногами. Ставим стопы чуть шире, раскрываем носки на 45 градусов. И уходим в ппле вот здесь мы снова прорабатываем мышцы бедер внутренней поверхности бедра мышцы ягодиц и старайтесь не заваливаться спиной назад то есть держите вашу спину на подъеме зажимайте ягодицы колени раскрываются в сторону мизинцев будьте внимательны постарайтесь чтобы колени не уходили вперед. Останьтесь в нижней точке и попружиньте маленькая такая пружинка. Зажмите ваши ягодицы. А теперь останьтесь в нижней точке и раскачайте таз вправо-влево. будете чувствовать, как у вас тянется по очереди правая левая нога внутри. Теперь уйдите вправо и удержите. Правая нога согнута, левая нога прямая, хвостиком вернули в одну сторону, вернулись в центр. И вильнули хвостиком в другую сторону вытянулись растянули себя возвращаемся в центр и собираем обе стопы ставим стопы параллельно берем себя рукой за спинку стула и вот теперь опорная нога чуть-чуть присогнута а мы рабочей ногой рисуем круг большой такой полукруг вперед и назад рабочая нога носочком скользит опорная нога в колене присогнута еще один раз также и выводим ногу вперед приподнимаем ее скользим полукруг назад выводим вперед раскрываем колено не торопитесь, медленно, спокойно, в удобном для себя ритме. Мы выполним всего 4 раза. Последний раз также. И поменяем ногу. Держимся рукой за стул. Опорная нога мягкая в колене. И рабочая нога у нас скользит. Держите пресс. Не выгибайте поясницу. Рабочая нога может быть чуть-чуть присогнута. Такой полукруг дуга. Вперед-назад. Выводим ногу вперед, приподнимаем ее и разворачиваем пятку вовнутрь. Выносим так аккуратно ногу. Тоже всего 4 подъема. Держите вашу спину. Последний раз также представляем ногу, встряхиваем ноги и меняем ногу. Выводим колено вперед, нога согнута в колени. И вот теперь будьте внимательны в одной плоскости, колено уходит вперед-назад, но мы снова включаем в работу мышцы бедер. Но здесь вы еще почувствуете, работают ягодицы, работают низ спины. И, конечно же, старайтесь не круглить поясницу. Поменяем ногу. Другая нога. Опорная нога может быть мягкая в колене. Колено вывели вперед-назад. Нога сохраняет прямой угол. Нога остается согнута. Такой крючочек. Не торопитесь. Очень сильно не напрягайте стопу. Чуть-чуть ее обозначайте, когда нога уходит назад. Меняем ногу и снова выводим колено вперед. Но выполняем сейчас наклон, так чтобы тело было параллельно полу. Держимся рукой за стул, за спинку стула. Выполним 4 раза. Поменяем ногу. Вывели колено вперед, наклон. Нога ушла назад. Не торопитесь последний раз также встряхиваем колени, и вот я уверена, что вы не заметили, как пробежали наши 10 минут. Потянем наши ноги, сместим вес вправо, левую ногу выпрямляем носок, тянем на себя, перейдем на другую ногу, тянемся.